Дорогие друзья, привет! Особенно приветствую дорогих дам. Это видео в первую очередь предназначено для вас, для поиска своей второй половины. Хотя на самом деле не важно, мужчина или женщина будут смотреть это видео, но я буду обращаться, как будто, собственно, зритель является девушкой. Итак, собственно, когда искать того самого принца на белом коне и есть ли какие-то конкретные даты, дни. То есть, одно дело, есть разные люди, у них разные даты рождения, но есть в вашей жизни конкретные временные участки, когда вот сама судьба велит вот встретить того, который пропит, того человека, который прописан в вашей карте. При этом я сейчас буду говорить именно о том, что в определенные моменты вашей жизни встречаются люди, которые вот прописаны в вашей карте. Это может быть и в хорошем, и в плохом. Это вот а, словно бы карма отношений, вот та или иная. То есть будет приходить момент, вы будете встречать человека и чувствовать, что вот оно ваше, несмотря на то, что оно там пушистое, лохматое, а, богатое, бедное. Дело не в качествах, а дело в ощущении того, что вот оно моё. И в вашей жизни будут встречаться вот различные персонажи, мужчины. И поэтому я здесь более предполагаю ваше внутреннее родство а, с тем человеком, которого вы встретите вот в тот или иной день. И, по сути, эти встречи они будут символизировать вашего внутреннего мужчину, вашу встречу вот со своей второй половиной. А, и, собственно, как все это считается. Потому что... Вам нужно будет минут 5-10 для того, чтобы разобраться, как все это считается. Вот Изначально все это будет делаться по вашей дате рождения. И для этого вам нужно будет построить свою карту. Вы переходите вот внизу под видео, есть ссылка для расчета своей карты. Карта любви слэш Натал. Когда перейдете, просто добавляйте свое имя, время рождения, год рождения. И время очень важно. Но если вы не знаете, я скажу вам тоже один из способов, как его, как рассчитать вот этой методикой, собственно, ту или иную дату встречи партнера. После того, как забили время, место, день, дополняете город и нажимаете создать гороскоп. Все. После этого ваша карта построена, выглядит вот она определенным образом. И предположим вы не знаете давайте вот начнем с того что если вы не знаете ваш ваше время рождения тогда как считать потому что э, сначала я поясню вот этот без времени рождения потом скажу как считать тем кто знает время рождения при этом э, первый метод который без времени рождения э, ну например оно нам неизвестно э, А, тут получается, она уже не пересчитает. Но суть в том, что у вас будет какое-то положение. Смотрите, внизу под видео будет описание, какие планеты отвечают за какие знаки. Например, отношения для Овна будут считаться по планете Венера в вашей карте. И, например, вы не знаете время своего рождения, но вы знаете, что вы Овен. Соответственно, будете брать ту планету, которая внизу под видео обозначена для вашего знака. И... Что вы делаете? Например, вы видите, что для вашего знака планета Венера, ну или, например, для тельцов, планета Марс и Плутон. И вы просто берете и находите эти две планеты на вашей карте. Вы можете пролистать чуть-чуть вниз и увидеть градусы. Например, Марс, 5 градус, 22 минуты, 1 секунда, знака Козерог. Ну, здесь значок Козерога стоит. Плутон, 12 градус Скорпиона, 30 минута, 6 секунда. Вот все, что написано после 36, вам не нужно брать это минуты и секунды не суть. Вам главное градус. Первая цифра. И вот здесь 12 градус Скорпиона. Ну, давайте начнем, например, с Марса. 5 градус Козерога, и вы просто. Вы знаете, что вы телец, и вот планета Марс. И просто кликаете ссылку планета Марс. Пятый градус Козерога, стихия Земли. И вы просто находите, когда Марс из ближайшего времени находится в пятом градусе Козерога. И все, это и есть момент встречи партнера. Сейчас у нас, например, май. И здесь пятый градус Земли. Козерог – это земная стихия. И просто ищем пятый градус Земли. Вода, вода, огонь. Огонь, Земля. Пятый градус Земли 4 октября 2016 года. При этом берите даты, которые вот обозначены очень ярко. То есть пятый градус у вас 4 октября, и также берите дату очень ярко, которая обозначена чуть выше, это 27 сентября и 8 октября 2016 года, ну и дату после. То есть у вас получится три даты, когда вы, собственно, встречаете, либо очень наглядно синхронизируются события жизни так, что рядом с вами тот человек, который очень хорошо отражает вашу вторую половину. Это вот один момент, связанный с одной планетой. Далее вы можете прокрутить еще. Но там же был и вторая планета. Планета Плутон. И тут вы тоже можете смотреть пятый градус Земли. Пятый градус Земли был... так. Земля, 5 градус, это был 2010-2011 год, ну, например, это прошло. Опять же, если здесь видно, что в 10-м 4-й градус, в 11-м 6-й градус, означает, что где-то между 10-м и 11-м был 5-й градус, например. А если смотреть, ну, там в 60-м был, ну, наверное, вас там еще не было. А, и параллельно мы помним, что в вашей карте... У вас была планета Плутон. И мы также проверяем ее на 2 градуса. Вот здесь написано 12 градус Скорпиона. То есть мы также открываем Марс и ищем 12 градус воды. И с ближайшего времени 12 градус воды. Это январь 2017 года. Таким вот образом. И также смотрим вторую планету. Если у вас две планеты. 12 градус воды это 88-89 давно прошло. Ну и все, в принципе. То есть получилось вот три участка. Январь, начало января 2017 года, октябрь, и еще там 2011, кажется, год из прошлого. И суть в том, что каждый из этих моментов у вас будет ясное ощущение того, что здесь происходит очень сильное настраивание. И у вас будет готовность включаться в отношения в этот момент очень легко и естественно. То есть не будет никакого внутреннего препятствия. Опять же, я сейчас в первую очередь обозначил для тех, у кого асцендент, точнее, кто не знает своего времени рождения и не знает, соответственно, точно асцендента. Но давайте предположим, что вы знаете свое время рождения. Например, там 1,11-15. При этом с точностью там плюс-минус 5 минут или 10. И у вас построилась та определенная карта. Теперь, для того, чтобы. Узнать асцендент. Ваш асцендент будет тот, вот эта линия асцендента. Какой знак она пересекает, там у вас и, собственно, там у вас, собственно, и знак асцендента. Здесь эта линия пересекает знак рак. Если вам нужно еще какое-то доказательство, можно, можете чуть справее посмотреть и увидеть, что вот линия асцендента проходит третий градус рака. Здесь 13 минута 47 секунда но минуты и секунды вам не нужны. Просто третий градус рака. Означает, вы по асценденту являетесь человеком знака рак. И далее схожий механизм. Внизу под видео вы смотрите отношения для рака, и тут планета Сатурн. Вы переходите по ссылке, и а, вот здесь вот сначала вы находите Сатурн и в каком он градусе. Например, Сатурн был в первом градусе Козерога. Угу. И потом вот, по ссылке Сатурна вы просто-напросто... Вот она открылась, Сатурн, первый градус э, земной стихии. Опять же, смотрите, не, э, не градус вот, обязательно того знака, который вот, вы посмотрели, а градус той же стихии. То есть, если Сатурн в первом градусе Козерога земной стихии, то это первый градус земной стихии и Девы, и первый градус Тельца. Ну, то есть, логика понятна, по стихии смотрите. И здесь вы ищете первый градус. Ну, опять же, находите года, 2016. И здесь ищете в ближайшее время земная стихия, первый градус. Это декабрь 2017 года. И можете еще, очень важно исследовать это в обратном направлении. Потому что, например, первый градус Земли, он был... Ну, достаточно внятно включен в седьмом году. И каждый раз, когда происходит такая синхронизация по градусам, будет встречаться именно событийные возможности, когда вы понимаете, что вот время для отношений, и человек рядом соответствующий, то есть вот отражающий ваши внутренние предпосылки отношений. И в отношениях будет достаточно сильное ощущение вот, гармонии и правильности происходящего. Опять же, я сейчас обозначил, как это считается без времени и со временем рождения. Но в первую очередь, вот, если вы знаете время рождения, то знак асцендента он будет более работать точно для отношений. В принципе, вот на этом у меня все. Опять же, этот расчет он требует приложения каких-то усилий, внимания. Uh, но он способен дать вам конкретные даты. И очень хорошо, если на эти даты вы дадите себе возможность быть где-то в отношениях, в общениях с другими людьми, потому что uh, если вы тупо проводите эти даты, закрывшись дома, то, ну скажем так, мир до вас не достучится. То есть здесь очень важно вытаскивать себя в свет, вытаскивать себя в знакомство, в общение, в коммуникации. Тогда это приносит именно... Плодотворное вот, ощущение того, что отношения строятся Они работают, они развиваются И вот в эти даты ощущение неких знаковых моментов Словно быть, да, вот это оно, это мое, это значимое, это ценное И в принципе у меня на этом все Буду ждать ваши обратной связи Насколько вот такой подход он, собственно, содержательный Насколько он сложен, либо наоборот легкий а, Все, друзья, спасибо за внимание Пока-пока